Будучи истинным панком, посреди войны я встала и заговорила так, словно не было ни самолетов, ни танков. В Мариуполе не было, харьковского отступления не бывало, я заговорила о снеге. Лежащим, словно старое тяжелое одеяло из 80 еще в маминой полузабытой квартире. Вероятно, я хотела сказать о мире. Слов-то и не осталось, кончились все слова. А я говорила об ощущении сродства с тишиной, но тишина забивала рот мой. В это время попал под грады знакомый ротный. Или это было год назад, но время не имеет значения. Воздух свистел, словно его разрезали качели. Это, кстати, к вопросу, существует ли поэзия после, существует ли поэзия возле, существует ли поэзия вовсе. Тем не менее, вне зависимости от того, насколько у меня получалось протолкнуть слова через горло, снег сиял, словно горный хрусталь на сколах, словно это какой-то чудный потаенный город, а не наша реальность, перемешанная с кровью, с грязью, а только светлые кровли, колокольный звон, покаянный канон, каждый будет спасён. И ведь каждый правда будет спасен. иначе зачем это все? Пока превращалась в красную линию кровавая нить, Пока с переламывалась эпоха, Я молилась, чтобы не пришлось тебя хоронить. И действительно, опоздала на похороны. Время пройдет, прирастут дубы годовыми кольцами, Будет стоять памятник молодому солдату. Я как-то спросила, почему ты пошел добровольцем? Ты пожал плечами, открыли военкоматы, а 20 сентября над тобою сложились стены, и война побежала дальше с стремительными прыжками. Вот и все, что я могу рассказать про великие перемены. Еще я не знаю, как посмотрю в глаза твоей маме. Расскажи мне, расскажи сказку, больше не могу. Этот человек лежит, расцветая на снегу. Это красным он зацвел, как цветок на остановке. Расскажи мне про котел, впрочем, лучше про котов и про новые винтовки. По реке плывет топор, прямо до чугуева, ну и пусть себе плывет, он в эвакуацию. Абрикосы зацвели, рано не дождавшись марта, и огонь бежит по картам и по земли. О, земля сыра, постель, вот мужик орет сирена, но стоит он на коленях посреди трамвайных линий. И пытается он сына собирать из запчастей. Эх, на небе пародей, а по реке плывет топор, прямо до Чугуева. Ну и пусть себе плывет, может, он за мир вообще. Города падут во тьму, на ветру дрожит осина. Собирай же, дядя сына, по-донецку, по всему, Он восстанет и пойдет, он за нас на небе спросит. Будет лето, будет осень, как-то выживет народ. Собери его, родной, пусть за нас, за грешных, гадких, Он помолится украдкой. Мама, мама, я в порядке, мама это не со мной. Через реку Смородину нет моста. Это детские сказки, там чернота, да большая река до дуба паленой, пацаны из двенадцатого батальона, павшие под городом с названием Счастье, Некуда им возвращаться. Так они и ходят по этой траве, И две училки из горловки ходят по ней, Завуча-географичка. Говорят, мы сегодня проходим свет. Он всего надежнее и сильней. Представляете ему лички? И у мертвых учительниц мертвый класс Искорежен войной, и небрит, и чумас Подставляет лица под ветер. И расходится черный мазут темноты, И они улыбают щербатые рты И становятся словно дети. Русские солдаты — лучшие из людей. Впереди свет и более ничего. Мы побеждаем господним чудом, оно сильнее, чем логика, разум и даже наш бабий вой. Наши кости станут стенами новой империи, наша кровь станет космическим топливом. Мы потомки Юры Гагарина и Лаврентия Берии, винтики госмашины неповоротливой. Однажды я сказала, Россия здесь навсегда. А потом мы мучительно отступали, и тогда на горизонте взошла звезда, звезда высокой печали. Но к чему прикоснулась Россия, то навсегда Россия. Мы излучаем Россию в бозе чье Мы возвращаемся живыми аль не живыми, На истлевших нашивках, неся ее имя. И упала звезда, и застряла во мне, И чернели сгоревшие хаты, И заплакала мать на родной стороне, И заплакала моя маты. И когда я упал с той звездой в виске, Без последнего русского слова Покраснела вода в Ингулец-реке Черной осенью двадцать второго. И прижался к траве я сгоревшим лицом, И ушел я, минуя блокпосты В вышине над Херсоном, Осколом, Донцом Бесконечные русские звезды. А все же будет солнце над водой, Арбуза будто розовая мякоть, И будет легче, так, что можно плакать, А не вот этот вымученный вой. А все же будет. Волглая земля впитает проржавевшие осколки. Почем, малина, мать, тебе нисколько Бери, сынок, иди и не стреляй. Иди домой, сынок, за рубежи полей за эти годы одичалых. И будет пес, и лодка у причала. И врач пообещает, будет жить. Ни хлеба, ни неба, ни теплого очага. С утра артиллерия бьет по окопам врага. В условиях изменения рисунка глобуса Бессмысленность логоса, словно бессмысленность лотоса. Но все же, пока укрепления рядом возводятся, В сосновой развилке пристроена Богородица. В воде листок, над водою сухой камыш, Сей раз обошлись практически без зимы. И вщепать рука, вспоминая Христа распятого, в размытом мареве, где-то напротив Сватова, И лист на воде, как лотос, светел и свят, И рыжий, живой, выглядывает закат. Вот так и ехать, ехать, быть в нигде, Быть в никогде, посередине, между. Не по сезону летняя одежда, А павший лист на ледяной воде, Из точки в точку. Закрывай глаза. И ты, не ты, и пацаны не умирали По танками разбитой магистрали Лететь вперед и не смотреть назад. Потом на месте суета, тоска, А тут покой, какого не бывало. Никто не задыхался под завалом И кровью на камнях не истекал. Оставь мне эту тишину мою, Большую трассу, время без исхода. И местные выходят на дорогу, И белые в корзинах продают. Офицер в изюме мне говорил такое. Не пиши геройство, мы не герои. Мы не то что сражаемся в высшей лиге. Максимум упоминания в полковой книге. Русский борщ кровавый с укропом варили, говорили. Разное говорили. Мол, земля, мои прах и порох и артснаряд, за соседку Таню, за продуктовый у дома, за старух на лавке, за дворников, за котят, за своих чужих знакомых и незнакомых не расспрашивай. Пусть другие потом говорят. И они действительно о себе не умели, потому я перестала быть женщиной, стала гобоем, пела о них, целовала их в лоб перед боем. Помяни, Господь, заката, скрипача, поганеля и прочих поменявших имя в крещении на короткий, как выстрел из РПГ позывной. Наступает осень, ветер в оконные щели входит, и больше не остаешься одной. На рассвете рассыпчат свет за рождение дня. Желтоватых берез под выливнейшая палитра. Тень ложится на мост. Чернением вороня словно ствол И только слова молитвы. Но хочу ли, не хочу, А все же спаси меня. Да, мы прах и порох, А в будущем, может, цинк, Ни един, не праведен. Впрочем, совсем не странно Праведных помиловать. Мы же пока жильцы Тех окопов, где кровь и грязь, А не с небом, На рассвете рассыпчат свет, и слегка туманно Раступают сквозь тени Мертвые наши отцы И подходят, и руки жмут Крепко, без обмана. Почему она улыбается, Когда говорит о своих мертвых? Почему она улыбается, Когда говорит о своих мертвых? Я стою перед огромным морем, И море то память и черный шелк. Моя фамилия Долгорева от слова «долг». Мне осталось слушать мертвых и верить им, состоя из мяса, костей и сала. Почему не сдохла вместе с первым, вторым и третьим? Потому что не дописала. Я пишу чаще, чем Симонов, даже чаще, чем Полоскова, потому что времени мне отмерено от слова до слова, как только последнее допишу, конец Господнему мурашу». Но я им обещала, я им задолжала, Я с двадцати шести существую на чувстве долга, Смерть, ну давай сунь свое жало, Смерть сыт и уходит, потому что я Долгорева, Я родная сестра смерти, Я русская Мойра Атропос, Я приношу своим мертвым каллы и астры, И чернота меркнет».